Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас на урок физкультуры, направленный на тренировку осанки и зрения. Занимайтесь с нами! Упражнение будем выполнять с гимнастическими палками. Ребята, начинаем выполнять тренировку для осанки и зрения. Вы готовы? Сначала сделаем упражнение в подтягивании для раскрытия грудной клетки и ощущения прямого положения тела. Исходное положение – стойка ноги врозь, гимнастическую палку вниз, палка удерживается за концы хватом сверху. Исходное положение – принять. На раз – палку вперед, на два – палку вверх. На 3 встать на носки. На 4, 5, 6 стоим. На 7 опуститься палку вперед. На 8 палку вниз. Выполним в медленном темпе. И вперед. Вверх. На носки. Стоим. 5, 6. Опустились. Вниз. Правильно? Теперь чуть быстрее. Раз, два, три. Стоим, стоим, стоим. Опуститься. Палку вниз. Осанка красивая. Вперед. Вверх. На носки. Четыре, пять, шесть. Вперед. Вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. Хорошо справились, молодцы! А теперь выучим первую комбинацию. Добавим приставные шаги. Упражнение раскрывает способности координировать движение ногами и руками, а также укреплять мышцы спины. Исходное положение – стойка пятки вместе, носки врозь, гимнастическую палку вниз. Исходное положение – принять. Ноги, руки и спина прямые, голова вертикально, смотрим вперед. На 1. Левую ногу на шаг в сторону, палку вперед. На 2. Представляя правую ногу, палку вверх. На 3. Левую ногу на шаг в сторону, палку вперед. На 4. Представляя правую ногу, палку вниз. На 5. Правую ногу на шаг в сторону, палку вперед. На 6. Представляя левую ногу, палку вверх. На 7. Правую ногу на шаг в сторону, палку вперед. На 8. Представляя левую ногу палку вниз. Внимание! Сделаем первую комбинацию. Начинаем приставные шаги влево, затем вправо. Сначала медленно. И шаг. Приставить. Палку вперед. Палку вниз. Теперь вправо. И шаг. Приставить. Палку вперед. Палку вниз. Замечательно! Продолжаем влево, чуть быстрее. Шаг. Приставить. Вперед. Вниз. Вправо. Приставить. Вперед. Вниз. Улыбаемся. Еще два раза. Влево. Два. Влево. Четыре. Вправо. Шесть. Вправо. Восемь. Великолепно. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой. Настроение хорошее Начинаем изучение второй комбинации Теперь первым движением будет прыжок Исходное положение тоже Ноги и руки прямые, лопатки сведены, смотрим вперед На 1. Прыжок в стойку ноги врозь, палку вверх На 2. наклон прогнувшись, палку на лопатке На 3. поворот туловища налево На 4. наклон прогнувшись На 5. поворот туловища направо на 6. Наклон, прогнувшись. На 7. Выпрямется палку вверх. На 8. Прыжок в исходное положение. Данным упражнением дополнительно укрепляем мышцы ног. Сначала делаем в медленном темпе, а затем быстрее. И. Прыжок. Наклон. Ворот налево. Вернуться. Поворот направо. Вернуться. Выпрямиться. Прыжок. Очень хорошо. Продолжаем. Палку вверх. На лопатке. Поворот. Вернуться. Поворот. Вернуться. Выпрямились. Прыжок. Улыбаемся. Теперь быстрее. Прыжок. Наклон. Поворот. Наклон. Направо. Наклон. Выпрямиться. Прыжок. Спина прямая. И... Вверх. На лопатке. Налево. Наклон. Направо. Наклон. Палку вверх. Прыжок. Отлично. А сейчас соединим первую и вторую комбинации. Повторим три раза. Готовы? Исходное положение «Принять». Шаг влево. И... Вперед. Вверх. Вперед. Вниз вправо, приставить, вправо, вниз, прыжок, наклон, поворот налево, наклон, направо, наклон, выпрямиться, прыжок, хорошо, шаг, два, шаг, четыре, вправо, шесть, вправо, восемь, прыжок, наклон, поворот, четыре, поворот, шесть, выпрямиться, восемь, молодцы, влево 2, влево, 4, вправо, 6, 7, 8, прыжок. На лопатке, поворот, 4, поворот, 6, выпрямиться, стой. Отлично, справились. Приступаем к третьей комбинации. Добавим выпада вперед и в стороны. Исходное положение не меняем. Пятки вместе, лопатки сведены, смотрим вперед. На 1 выпад левой ногой вперед, палку вверх. На 2 вернуться. На 3 выпад правой ногой вперед, палку вверх. На 4 вернуться. На 5 выпад влево, палку вверх. На 6 вернуться. На 7 выпад вправо, палку вверх. На 8 вернуться. Запомните. Выпад начинаем с левой ноги вперед. Сначала медленно. И выпад. Палку вниз. Правой. Палку вниз. Влево. Приставить. Вправо. Приставить. Хорошо. Пробуем быстрее. Палку вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Влево. Вниз. Вправо. Вниз. У вас хорошо получается. Продолжаем. Вперед. Два. Правой. Четыре. В сторону. Шесть. Вправо. Восемь. И раз. Два. Смотрим вперед. Четыре. Влево. Шесть. Вправо. Стой. Молодцы. Настроение хорошее. А теперь соединим все три комбинации и сделаем несколько раз. Готовы? Исходное положение «Принять». Не забываем про прямую спину и улыбаемся. Напоминаю, начинаем с приставных шагов влево. И палку вперед, вверх, вперед, вниз, вправо, приставить, вправо, вниз, прыжок, наклон, поворот налево, наклон, направо, наклон, выпрямиться, прыжок выпад левой, палку вниз, правой, вниз, в сторону, приставить, вправо, представить. Отлично, продолжаем. Шаг, два, шаг, четыре, вправо, шесть, вправо, восемь, прыжок, наклон, поворот, наклон, поворот, наклон, выпрямиться, прыжок, выпад, два, выпад, четыре, влево, 6, вправо, 8, здорово, еще, шаг, 2, шаг, 4, палку вперед, вверх, вперед, вниз, прыжок, наклон, поворот, 4, поворот, 6, палку вверх, 8, выпад, 2, выпад, 4, в сторону, 6, 7, стой, великолепно! Завершаем обучение четвертой комбинации. Добавим сгибание ног и подъем на носки. Исходное положение не меняем. Пятки вместе смотрим вперед. Исходное положение принять. На раз встать на носки, палку вверх. На два опуститься, палку на лопатке. На три встать на носки. На четыре полуприсед. На пять встать. На 6, присед. На 7, встать палку вверх. На 8, палку вниз. Запомните, во время приседаний не наклоняться. Сначала медленно. И на носки. Палку на лопатке. На носки. Полуприсед. Встать. Присед. Палку вверх. Вниз. Хорошо. Палку вверх. Опуститься. На носки. Полуприсед. Встать. Присесть. Палку вверх. Вниз. Справляетесь? Хорошо. Продолжаем побыстрее. На носки. Опуститься. На носки. Полуприсед. Встать. Присед. Встать. Палку вниз. Смотрим вперед. И вверх. На лопатке, на носки, полуприсед, встать, присед, палку вверх, вниз. Молодцы! Настроение хорошее. А теперь соединим третью и четвертую комбинации. Готовы? Исходное положение «Принять». Не забывайте смотреть вперед и улыбаться. Напоминаю, начинаем с выпадов вперед. Палку вверх и выпад. Палку вниз. Выпад. Палку вниз. Влево. Приставить. Вправо. Приставить. На носки. На лопатки. На носки. Полуприсед. Встать. Присесть. Палку вверх. Вниз. Очень хорошо. Продолжаем. Выпад. Два. Выпад. 4. В сторону. 6. В сторону. Восемь. Палку вверх. На лопатке. На носки. Полуприсед. Встать. Присесть. Палку вверх. Вниз. И выпад. Палку вниз. Вверх. Вниз. Влево. 6. Вправо. 8. Палку вверх. На лопатке. На носки. Полуприсед. Встать. Присесть. Палку вверх. Вниз. Великолепно.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 семь прыжок выпад 2 выпад 4 влево 6 вправо восемь на носки на лопатке на носки полуприсед встать присесть палку вверх вниз и еще Шаг 2 три 4 вправо шесть семь восемь прыжок наклон три, четыре. Пять, шесть, выпрямиться, прыжок, левый, два, три, четыре, влево, шесть, семь, восемь, на носки, два, на носки, полуприсед, встать, присесть, палку вверх, стой. Великолепно! А теперь снимем обувь. Приготовьте гимнастические коврики. Ребята, продолжаем тренировку. Теперь будем выполнять статическую часть на коврике. Выучим первое упражнение. Оно способствует растягиванию мышц спины и ног. Палку положите на пол слева от коврика и сядьте. Ноги вперед. Исходное положение – Сет палку вверх. Возьмите палочку. Исходное положение – принять. Ноги и руки прямые. Три пружинища наклона вперед. Раз. Два. Три. Наклон вперед. Палкой касаемся носков. Четыре. Держим. Пять. Шесть. Семь. Выпрямиться. Палку вверх. Восемь. Повторяем еще два раза. Наклон. Наклон. Наклон. Наклон. Держим. Шесть. Семь. Выпрямиться. Ноги прямые. И раз. Два. Ниже. Четыре. Держим. Шесть. Семь. Стой. Отлично. Положите палку слева, дайте рукам отдохнуть, встряхните их. Хорошо. Взяли палочку, выполним следующее упражнение. Исходное положение – сед согнув ноги, колени в стороны, стопы вместе, бабочка, палку на лопатке. Упражнение способствует растягиванию мышц спины и ног. Исходное положение «Принять». Спина прямая. На раз наклон вперед. На два, три, четыре, пять, шесть, семь. Держим. На восемь выпрямиться. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Еще Раз. Наклон ниже. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой. Молодцы! Положите палочку слева. Следующее упражнение «Лодочка» выполняется лежа. Данное упражнение направлено на укрепление задней поверхности тела и расслабление мышц живота. Исходное положение – лежа на животе, палку вверх. Исходное положение «Принять». прогнуться, ноги вместе, лодочка, раз, лечь, два, лодочка, три, держим, четыре, пять, шесть, семь, лечь, восемь, продолжаем, лодочка, лечь, лодочка, держим, пять, шесть, семь, лечь, ноги вместе, смотрим на палочку, и раз, лечь, три, выше, 5, 6, 7, стой! Спина поработала хорошо, молодцы! А теперь положите палку слева, лягте на спину, руки за голову, закройте глаза, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох носом и выдох ртом. приступаем к релаксации. Делаем упражнение в медленном темпе. Теперь поработаем глазками. Упражнение позволит снять усталость, поддерживать зрение на высоком уровне, а еще укрепить мышцы спины для красивой осанки. Ребята, встаньте на коврик на колени и затем сядьте на пятки. Первое упражнение. Исходное положение сядь на пятках, палку вперед. Сделаем вместе в медленном темпе. Исходное положение. Принять. На 1. Палку вверх. Смотреть вверх. На два. Палку вперед. Смотреть вперед. На 3. Палку вниз. Взгляд на палку. На четыре. Палку вперед. Голова вертикальна. На 5. Палку влево, взгляд влево. На 6, палку вперед, взгляд вперед. На 7, палку вправо, смотреть на палку. На 8, палку вперед, взгляд вперед. Голову не наклонять и не поворачивать, только глаза сопровождают каждое движение палки. И вверх. Вперед, вниз, вперед, влево, вперед, вправо, вперед. Улыбаемся. Раз, два, три, четыре. Влево. Шесть. Вправо. Восемь. Здорово. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой! Осанка и зрение улучшаются. Положите палку слева, закройте глаза, поднимите руки вперед, стряхните. Достаточно. Переходим ко второму упражнению. Будем вращать палку с помощью кистей. Исходное положение – Сет согнув ноги, колени в стороны, стопы вместе, бабочка. Палку вперед узким хватом, кисти рядом, спина прямая. Исходное положение – принять. Голова вертикально, глаза сопровождают каждое движение палки. Поворачивая правую кисть, вращение палки влево, один круг – Следим за правым концом палки. Раз. Два. Три. Четыре. Поворачивая левую кисть, вращение палки вправо. Один круг. Следим за левым концом палки. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Упражнение продолжай. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Улыбаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. И раз... Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой! Осанка и зрение улучшились. Ребята, положите палку слева. Встаем. Всем спасибо. Хорошего дня!